Всем привет! Хочу оставить отзыв после прохождения программы «Риэлтор профессии и бизнес». Вот сейчас только что закончилась у нас четвертая обратная связь после месячной программы, да. И вот хочу оставить свой отзыв, что было, что стало. Вообще я работаю в риэлторской сфере 11 лет. Я работаю в городе Уфа, это Республика Башкортостан. Чтобы вы понимали, да, основная часть моей работы – это вторичное жилье. Я работаю на себя уже 9 лет. Вот. И, конечно, стал вопрос, вот у меня, наверное, весной очень жестко, то есть э, стало клиентов очень мало. То есть у меня были клиенты только по рекомендации, только по рекомендации, и количество клиентов стало уменьшаться. Я стала смотреть, что ну, люди стали справляться сами, да, вот, и думаю, что же, что же делать, и буквально я случайно где-то в июле, в конце июня я увидела рекламу вот этого курса, и, конечно, сразу хотела купить, то есть вот все, какие у меня были боли, вот попали во все сразу, вот, потом я немножко притормозила, думаю, так, стоп, продаж нет, это все-таки обучение стоит не 10 тысяч, думаю, я в июле еще посмотрю, на бесплатные вебинары. В июле все-таки я послушала, и в принципе, ну, как бы, мое желание не поменялось. Вот так я попала на курс. А, честно скажу, да, я боялась, что у меня не запустится сайт. То есть я девочка там, да, млодинка. Мне технические сферы очень тяжело даются, да. То есть я продавать могу но технически я даже на компьютере не могу поменять антивирусник. То есть вот у меня два ноутбука, до сих пор они не чищены, то есть мне надо, наверное, кого-то вызывать, у меня переполнены диски, то есть много всяких сложностей с компьютером. Я только пользователь и все, больше ничего. И на самом деле, когда вот на второй неделе был курс, ну, было обучение именно по сайту, я от страха, то есть я себе поставила задачу, что мне его надо сделать вот до четверка, в четверг мне надо уже запустить рекламу. То есть я от страха, наверное, сделала где-то за 2-3 за дня. Ну, я делала ночью, то есть я садилась где-то в 9-10, наверное, и до 3-4 ночи с перерывами я делала. У меня были два ноутбука, то есть я делала, вот что мне понравилось очень, да, Антон дал такие инструкции, что ну вот... Даже если ты совсем чайник Вот совсем <с> Но ну, не сделать как бы нереально И мне очень удобно было У меня было ну, два ноутбука дома да, То есть я ставлю на паузу Ставлю здесь галочку Ставлю на паузу Ставлю здесь галочку Плюсик Все как в инструкции Один в один И что вы думаете Я сделала сайт, Впервые в жизни я сделала саль Для меня конечно это вообще шок <с> вот. И я отправила на проверку я думаю, наверное, у всех такие будут крутые сайты, все быстро сделают, и я от страха сделала, скорее всего, самый первый, потому что мой сайт рассматривали самым первым на обратной связи, мою рекламную компанию рассматривали самый первый. Ну, не скажу, что как бы там идеально было все, да, были моменты, но как бы хочу сказать, инструкции настолько четкие, настолько крутые, что как бы ну, не сделать но это надо постараться, то есть если есть такая цель, прямо зашли, четко-четко делаем, все получается элементарно, все то же самое с рекламной кампанией, вот. У меня, конечно, честно скажу, возникли сложности на звонках, так как я работаю по рекомендации, ну работала, да, вот там все, сколько, 9 лет из 11, это только личные рекомендации, да. Вот, у меня уже клиенты, как сказать, рекомендация сама продает себя, мне не приходилось продавать им в принципе, то есть они приходили уже, вот у нас, ну, как бы у них был уже результат до этого, да, и я просто говорила, как я работаю и работала с ними, и все, для меня, конечно, звонки, это, ну, оказался такой выход из зоны комфорта очень конкретный. Самое интересное, заявки у меня пошли по хорошим даже ценам, вот, то есть за тысячу у меня от 1 до четырех заявок, но ну, даже было, что по 3-4 заявки, честно скажу, первые 10-15 заявок я просто слила, говорю, как есть, да, потому что я занималась всем, но только не звонила, ну, где-то, где как-то что-то коряво позвонила, положил трубку, что-то отправила, все, не ломала конкретно, очень сильно, ну, вот это продолжалось на протяжении, наверное, четырех дней, когда как раз была неделя по звонкам, в итоге, самое интересное, я какие-то звонки все-таки успела сделать, и один парень из этих звонков, это вот когда история, когда невозможно, чтобы не купили, я ему отправила подборку, он устал спрашивать там в WhatsApp, как вам, что-то звонил, в общем, он мне сказал, что мне предложили дешевле, я нашел там вот такую-то сумму квартиру, я думаю, ну ладно, нашел, нашел, ну и бог с ним, у меня еще там дофига заявок, которые я не обработала. И он мне перезванивает, а, да я ему еще говорила, что я работаю там столько-то, то есть про себя как какую-то информацию я ему сказала, вот. и он мне перезванивает вечером на следующий день и говорит, вот я нашел себе квартиру, а вы можете документы посмотреть? И я говорю, ну вы точно вы уверены, что вы ее берете, там как бы все, да-да-да, все там конкретно, я говорю. У меня, в принципе, есть услуга сопровождения сделки, стоит обычно там 10-15 тысяч вот, я говорю, в принципе, у меня в этом хорошее разрешение, как бы, да, то есть я ему презентовала эту услугу, он говорит, да, да, все, я согласен, не надо вот сегодня вечер, завтра утром быть там-то, там-то. Ну, как он считал, что у застройщика. На самом деле не застройщик, это мои коллеги там. Я говорю, какой адрес они называют адрес, я знаю, что это за агентство, я понимаю, какие квартиры они продают, пусть у меня там и в этом комплексе не было квартир, но я знаю, что, в принципе, у них, они работают с хорошими объектами. Для них это очень хорошо. Ну, как бы они заботятся о своем имидже, да? И я ему говорю, да, конечно, давайте к застройщику. И, в общем, он начинает торговаться. Он начинает торговаться по цене. Я говорю, хорошо, давайте не 10, давайте вот 7 тысяч, как вы хотите. Но тогда стопроцентная оплата до того, как мы зайдем посмотреть документы. То есть, если что-то не так, и вы, допустим, не покупаете, я вам сопровождаю другой объект. Договорились, договорились, все, мы встретились. Подписали договор на сопровождение услуг. Он мне тут же отдал деньги, я пошла, естественно, спокойно туда. Ну, самое интересное, мы зашли в отдел продаж, со мной, естественно, все здороваются. Он говорит, вас что здесь везде знаете, Я говорю, ну, я работаю один лет, как вы хотите. Вот, и квартира, естественно, была хорошая. Ну, в принципе, я изначально об этом думала. В принципе, документы все все посмотрела, объяснил Он, в принципе, вышел уже оттуда, а там и аванс просто вносили, довольный. Вот, и на днях вот была сделка, в принципе, он там не нарадуется, что меня встретил со 7000, я ему такой сервис предоставила. Но это вот из ситуации, что у меня было сопротивление, 3-4 дня я просто вот, ну, все делала, лишь бы не звонить, лишь бы не звонить, я сливала деньги, я, я упорно а, на рекламную кампанию закидывала деньги, думаю, ну, когда-то же это прекратится, то есть я буду деньги ложить, а, как бы, они будут уходить, и все-таки мне придется звонить, вот. потом уже была обратная связь по звонкам, и я задала Дарье вопрос, что делать, как быть, то есть мне ломает, то есть не вот, ну реально мне тяжело, и вот, что, что делать в таком случае. Конечно, какого лекарства она мне не сказала, да, но сказала, что надо делать и как бы надо тренироваться с кем-то из, ну с кем-то с курса. Причем, вот, знаете, на обратной связи, да, все вопросы, которые вот задавали, вот 90%, да, это все есть в инструкциях, на прямых эфирах, есть абсолютно все. То есть если ходить вовремя, вовремя слушать обучение, потому что по, звон, по звонкам, по общению с клиентами, там порядка, ну не соврать, 7-8 часов. То есть я честно скажу, я не смогла дослушать да, до конца, потому что у нас разница во времени, да. Вот, если слушать все инструкции, делать все как там, Сказано, ответы есть абсолютно на все вопросы. И то, что работать с напарником об этом говорилось всегда, но как-то вот а, заходит нам только то, что мы готовы слу слушать и слышать, да? вот. И соответственно, я думаю, блин, точно, все-таки мне нужен напарник, вот, который будет каждый день, мы с ним будем созваниваться. И я просто вот, ну, вот, на этот выбрала, кто был на прямом эфире, там пару человек, и я им написала. Вот, и один парень прямо взялся, вот, то есть я была, написал парню девушке, взялся, как бы все, и мы с ним начали тренироваться, он с другого города, и там даже, когда там уже я сливаюсь или еще что-то, он мне говорит, давай, вы сегодня нельзя пропускать, надо потренить скрипты. И очень интересна обратная связь от него, как я разговариваю, от меня ему, да, даже на, на том примере, когда он мне звонит, ну, то есть обратная связь двояко, очень интересно, столько инсайтов делаю каждый раз после того, как общаюсь. Вот, Ну и как бы у меня вот это, наверное, точка роста, реально, да, я думала там сайт, трафик, но походу дела нет, вот именно звонки, для меня, честно, дискомфорт ужасный, но я вспомнила момент, когда я, ну как бы недвижимостью занималась уже порядка двух лет, наверное, не раздражала вот этот момент, когда... А нужно документы в рекпалату подавать. Мы тогда работали с партнером, с девушкой, и она это делала. Когда мы расстались, для меня был такой стресс, вот эти документы проверять, там подписи ставить, именно в МФЦ в рекпалате, прямо просто жуткий стресс. Но я думаю, надо через это пройти, да, то есть продаешь ты хорошо, привлекаешь хорошо, надо вот это закрывать. И я просто шла на это. И потом я даже не заметила, в какой-то момент мне перестал вызывать это дискомфорт. Я теперь кайфую от того, что я в рек-палате. Когда я прихожу в МФЦ, и там дают документы, я говорю, девушка, вы не внесли вот это, вот здесь вот надо будет расписаться, возьмите документ. Она говорит, не надо, я говорю, надо. То есть там же много новичков я учу. И, соответственно, я подумала о том, что надо звонки, да до такой степени, что они начнут приносить удовольствие. Я вот себе поставила такую цель кайфовать от скриптов. Потому что сейчас, конечно, они дискомфорт вызывают у меня жуткий. Ну, потому что я этого никогда не делала. Я работала с другой категорией. Да, ну, в принципе, я не продавала особо, да. Они сами приходили, я им просто делала хорошо все, и как бы они довольны и уходили дальше, рекламировали меня. Вот. Но как бы рекомендации, как рекомендации на них невозможно повлиять. Я понимаю, что на этом нельзя масштабироваться и на этом невозможно жить. Здесь я поняла, что я кидаю, допустим, тысячу, там, тысячу рублей, да, у меня там до обеда или там до трех часов у меня 3-4 заявки. И я пошла их отработала. Все, элементарно. И, конечно, у меня сейчас встал вопрос по качеству заявки, да. То есть я сейчас задумала, что я хочу работать с бизнесом VIP. То есть, в принципе, вот, на обратной связи вот, ни разу такого не было, чтобы я задала вопрос, не было ответа. То есть у меня уже стали вопросы появляться именно в таком виде. То есть я понимаю, что сейчас после курса надо будет мне доводить и запускать там, либо вторую страницу, либо второй сайт, либо ну, рекламную кампанию, чтобы вот не трогать вот эту, которая работает, а дополнительно менять да, и тестировать качество заявки и качество звонков. CRM, в принципе, я настроила вообще легко. Наверное, это можно сделать за день, буквально за 2,5 часа, наверное, вот так вот. Там по клиентам заполнить. В принципе, вообще ничего сложного нету вот. Поэтому, честно скажу, по курсу я очень довольна. Обратная связь очень хорошая. Честно скажу, такого крутого курса я еще не проходила ни разу. Вот... До этого проходила по Таргету, да, но, честно скажу, была обратная связь такая, вроде и в хорошем месте проводила, я не смогла запуститься на курсе даже Таргет, потому что мне настраивали до этого компанию, и какие-то там настройки были, которые даже через обратную связь, через скрины мне люди не смогли помочь. То есть здесь скидываешь себе обратная связь, в принципе, на любой вопрос. Причем, ну, есть ответ, причем 90% этих ответов есть инструкция. инструкции. Я вот сейчас понимаю, да, у нас столько информации, что не так просто курс прошел, сделал и все, что надо вернуться еще к звонкам. Я понимаю, что я вот, ну, что-то я услышала для себя, что-то нет. Мне нужно к звонкам вернуться. И правильно Дарья говорит, надо три раза прослушать, чтобы как бы до тебя дошло конкретно. Ну, сами понимаете, 7-8 часов, это не прослушаешь за 5 минут такого количества информации по поводу сайта по поводу трафика вот да вроде дело все один в один но я сейчас понимаю что мне нужно по трафику немного потестировать а, страницу другую либо сайт там на вип запустить да то есть и мне что нравится здесь есть точки роста точки роста. То есть а у меня вот были помощники, да, два помощника повторить, когда был очень большой объем работы. И сейчас я понимаю, что а, если все вот как бы срастется и выстроится система на мне, то в принципе мне ее увеличить, ну как бы не так сложно. Вот. Останется только нанять персонал и все, обучить их там, объяснить, как это, как делать, в принципе, и все. Ну, вообще очень круто. То есть вообще во многих сферах, особенно недвижимости, то есть я считаю сейчас будущее за маркетингом, за продажами, за CRM. Кончилось то время 90-е, когда мы работали с... Ну, как бы оно есть, но как бы реально эффективно вот эти расклейки, вот это вот, ну, кончается это время, приходит время крутого маркетинга, продаж, вот, этому всему надо учиться. Вот. Я от души, честно, вот хочу сказать спасибо Дарье Антону. Да. Такого обучения я не проходила. Вот, но мне прям очень все понравилось. Вот. <laughs> Несмотря даже на мое сопротивление, 7 тысяч я закрыла. <laughs> вот. Надеюсь, что ну, все-таки эти скрипты я достудирую, потому что ну, тяжеловато мне дается, честно признаюсь. Вот. И начну закрывать сделки. Потому что в любом случае заявки есть, сайт есть, все есть. Иди и внедряй, и все. Вот. Спасибо вам огромное. Вот. Ну и надеюсь, что мой отзыв будет полезен тем, кто сейчас на курсе, либо на него собирается. Вот. Всем пока-пока.